Мать не должна давать все инициации, она запускает только мотивацию. Что такое инициация? Инициации, вот мы сейчас разберем основные инициации, которые мама может дать, если она прокачена и у вас благая карма. Но если мама не прокачанная, карма у вас не благая, мать все равно как-то вас замотивирует разобраться, замотивирует у вас ваши таланты так или иначе включить, не использовать в этой жизни. Но не через поддержку и позитив, а через создание каких-то проблем. Например, если у вас по карме есть талант любви, талант сострадания, так? по карме, по хорошей карме есть такие таланты, но по плохой карме вы не пользовались этим. То есть у вас был талант любить людей, сострадать, вот. но вы как-то это все протеряли. Вот. Вам дадут маму, которая будет вас отвергать, будет нечувственная к вам, вот. но она вас замотивирует научиться это делать. То есть вам будет настолько хреново, что вам захочется разобраться и как-то полюбить себя, принять, и потом уже, соответственно, и других людей любить и принимать. То есть как бы через кнут, а не через пряник. Но ваши таланты все равно мама запускает. Понимаете? То есть на духовном уровне все мамы идеальны для вас, для вашей души. Причина всех претензий, которые мы предъявляем к матери, это проекция на нее других ролей. Как я уже сказал, роль возлюбленной, роль воина, роль наставника, роль богини и так далее, и так далее. Поэтому на уровне матери с матерью все в порядке. Вот. А то, что вы говорите, мама, ты была для меня плохой возлюбленной, ты меня не любила. Она говорит, ну я же мама просто, ну, вот я тебе тело дала, выкормила тебя. Ну, как бы, ну да, возлюбленной не была. Мама, ты меня не защищала, не оберегала меня. Ну я не была воином, как бы, я была просто мамой. Ты меня ничего не научила, не была наставницей. Мама, ты такая не знаю, там, не идеально. но я не богиня, я просто мама, тело же, вот видишь. То есть, понимаете, насколько мы предъявляем огромные требования к маме, а потом удивляемся, что нам не соответствует. Все, что надо, она вам сделала. Хорошо. Записали, переваривайте это. Двигаемся дальше. Что мама может дать, если все-таки она не только в себе развила собственно говоря, архетип мамы, но и там другие архетипы, типа возлюбленные, там воина, мудрой женщины там, или богини. Вот. вот мы сейчас разберемся. Вот получается у нас с этой стороны то, что мама может дать девочкам, если мама сама это, конечно же, в себе имеет, и ей кто-то передал. То, что она может дать мальчикам. То есть, для чего это нужно? Чтобы вы поняли, у вас кому вообще претензии, к маме или к папе? Чтобы вы определились. Вот. Ну вот, надо тогда претензии конкретизировать, потому что нет смысла предъявлять к маме претензии, которые нужно к папе предъявить. Вот. И на фигуре отца мы разберем, что отец может детям сделать, Ну как бы, какие инициации он им передает, как он их возрослеть мотивирует. Хорошо, на уровне тела для мальчика мама передает навык заботиться о других женщинах. Как она это делает? Она позволяет ему заботиться о ней. Помыть посуду, открыть, поднять, занести, застелить. То есть мама позволяет ему мальчику что-то делать для мамы. При этом, конечно же, она за это хвалит и благодарит. Естественно, если мама такое делает, у мальчика потом это спровоцируется на других женщин. То есть, он сможет потом о женщинах так заботиться, о их как бы, теле ухаживать таким образом. Если мама ничего сыну не позволяет делать, когда он вырастет, он будет в этом месте как бы пустым. Он не будет понимать, а о чем дверь для женщины открыть, что у тебя будут открывать дверь, что у нее рук нету. Что мама девочки передает? Она передает принятие своего тела и, собственно говоря, заботы о себе. Для этого мама, конечно же, должна э, ухаживать за собой, красиво одеваться, там как-то не знаю, делать себе макияж, расчесывать себя, делать себе, не знаю, там какие-то ванны. Вот, то есть. Э, все, что связано с заботой о теле. И делать это с, с радостью и любовью. Девочка будет смотреть, дочка на это, и тоже будет потом это повторять и копировать. Ну, вот. А если, конечно, там говорят, что ты крутишься целый день в зеркало, блин? А ну, ну, так какое же оно будет принятие? Если вы себя не э, любите, если вы сами себе не нравитесь для женщин, э, то это будет считываться мужчинами. И потом вы будете говорить психологу, «О, мне кажется, что я недостойна». Ну, конечно, недостойно, если ты сама себе не нравишься. Как, как ты можешь от других что-то получать? Никак. Как вы относитесь к себе, так к вам будет относиться мужчина. Если вы себя любите, нежны с собой, бережны, чутки, заботливы, внимательны, невозможно будет с вами по-другому отношения строить. А если вы себя ругаете, гнобите, вините, критикуете, сравниваете, говорите, что я страшная, толстая, бла-бла-бла, дура, тупая? Ну, конечно. Ну, мой мужчина скажет, слушай, ну, если ты себе это позволяешь, так а что мне нельзя тогда? Дальше, на уровне чувств. Ну, мама сама по себе как бы должна быть, конечно, расслабленной и уметь выражать и понимать свои чувства. Вот. И... Это способствует в отношениях с женщинами для сына уверенности. То есть, грубо говоря, мама злится на сына и говорит, «Я сейчас на тебя злюсь, потому-то, потому-то». И вот как бы вот мое выражение лица, мое настроение – это вот агрессия на тебя из-за того, что ты, например, там пообещал сделать уроки и не сделал. Он это как бы смотрит на маму, ага, вот это вот агрессия. Угу. Или там, я тебя сейчас люблю. Смотрит на маму, ага, это любовь. Потом все вот эти навыки, все эти образы чувств у мальчика запоминаются. И когда он уже общается с девушками, с девочками и с девушками, он понимает женские эмоции и чувства. Потому что на маме нужно уже потренировался. А если мама непонятно что я хочу я не знаю что я хочу я не знаю что я сейчас я сделаю вот да. у мальчика тогда будет такое как бы он встречает например женщину которая выражает сильные эмоции и чувства, и впадает в ступор как бы откатывается в шестилетнего например ребенка и думаю такой ⁇ птен может быть то же самое что с мамой было почему большинство мужчин когда женщина истерит впадает в какой-то молчание и ступор да потому что они вспоминают с мамой вот эти все приколы, эти истерики. И, то есть, и в это время, почему ты молчишь, скажи что-нибудь. Он думает, и мама так же говорила в 6 лет. Да, то есть, как бы, поэтому ничего не говорит, как бы. Он, ну, в возрасте своем регресснул. Вот. Конечно, ему нужно идти в терапию и как бы разбираться с этим, проживать. Да, чтобы он потом сказал, да, или там стукнул кулаком по столу, так, так, тихо. Или обнял сказала, ну иди сюда, ты моя истеричечка, я тебя полоскаю, я тебя успокою. Вот. Для девочки мама передает навык чувствительности. Это что значит? Это то, что вы, будучи женщинами, можете быть в состоянии расслабления и э, понимать свои чувства вообще. Что вы сейчас чувствуете? Там, не знаю, вы злитесь, вы рады, вы в апатии, вы в интересе. Вы чувствовины испытываете или стыд, или печаль, или сострадание. То есть вот мама передает вам как так называемый индикатор ваших чувств. Вот. И на внутренней женщине мы разберем основные чувства, которые есть. Вот. Чтобы вы понимали, что каждое чувство обозначает. Ну, что это важно. Их там, ну. Под сотню основных. Ну, мы разберем там, может быть, там штук 20 таких, которые чаще всего бывают. Потому что ваши чувства описывают, ваши, описывают вашу потребность актуальной в ситуации. Вот. Двигаемся дальше. На уровне личности мама передает мальчику амбициозность и поддержку его цели. То есть она позволяет ему делать то, что ему хочется делать и она а, говорит что он будет там крутым успешным реализованным у него будет счастливая семья у него будет там свое дело например он будет пользоваться уважением то есть вот эту всю амбициозность передает мама как бы мама закладывает будущий фундамент когда а, например сын говорит а я буду самым крутым блин почему да больше мне мама это сказала вот. Если, конечно, мама говорит, да ничего тебе в жизни не выйдет, будешь ты бомжом, алкашом и так далее, и так далее, это все как бы, эту вот эта амбициозность херет. Вот. Поэтому важно, чтобы мама, ну, то есть вы, будучи мамами, те, кто, у кого есть дети, у кого будут дети, вот, говорили то, чего вы желаете сыну, какого успеха вы желаете. Это важно. Вот мне мама говорила, там много всяких таких штук. Вот, и я очень был амбициозным. Вот. Конечно, где-то была там и завышенная самооценка, но тем не менее. То есть это давало мотивацию действовать, вот, достигать чего-то. Для девочки. Мамам передают навыки хозяйственности, навыки жены. То есть, как вы управляете с хозяйством, все на уровне личности, ваша дочка от вас возьмет. И то, как вы управляете с мужем, тоже ваша дочка это возьмет. То, то что вы говорите про папу, то ваша дочка будет тоже говорить про мужчин. Козел. Будет говорить, все мужики козлы. Мама мне сказала, мама у меня авторитет. На уровне мудрости мама передает мальчику навык любопытства, и свободу мышления. То есть она позволяет ему мыслить, задавать вопросы, быть почемучкой. Не говорит ему там, почему покачину. Много бужа скоро состаришься. Вот. А говорит, о, интересно, я сама это не знаю, давай посмотрим там в книжке, давай посмотрим в интернете. Вот. Это формирует у мужчины вот как бы такую вопросительность к знаниям. Вот. На, э, для девочки мама... Э, формирует некоторую открытость к новому, некоторое доверие к новому и э, возможность следовать служить мужчине. Вот. Это то, что связано с традиционными семейными ценностями. Вот. Если мама, конечно же, сама за мужем не шла, то придется этот навык нарабатывать, если вы хотите. Или быть мужиком, что тоже вариант. Ну и последнее, на духовном уровне. Хорошо бы, если мама передает какую-то религиозную традицию, ритуал. Для мальчика и умение молиться и благословлять для девочки. Вот. Женское благословение и женское проклятие – это очень мощная штука. Вот. Поэтому то, что вы про своего мужа думаете или про своего мужчину, оно у него будет происходить.